Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с фототехникой, а в частности с автоматизированной головой. Здесь вот у вас представлена фирма ZiFone, которая поставляет данный вид голов. В данном случае YT-1000. 1000 говорит, что выдерживает 1000 грамм, ну, либо 1 килограмм. Есть у них линейка с меньшим весом, это 260 и 500 грамм. Есть и крайняя модель на 3000, то есть 3 килограмма выдерживает. Ну вот мне понадобилось такой тип головы автоматической, которая осуществляет движение, во-первых, на 360 градусов по горизонтали, и по вертикали у него берет угол 70 градусов, по 35 от горизонта, так называем, вниз и вверх. В сумме получается 70 градусов. Скорости как вертикален, так и в горизонтальном направлении до 8 Начиная где-то от 2 градусов, заканчивая 8 градусами Пришло это все в стандартной упаковке серого цвета И внутри вот находилась такая вот упаковка Пришла достаточно все прилично сохранено Доставщиками Китая и Российской Федерации в этот раз сберегологистика И представляет из себя вот данную коробку Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от shops Ссылка в описании. Итак, давайте ее скрывать, смотреть, что продавец предоставил внутри данной коробки. Вот такая коробочка. Всем кто кому нужны циферки и спецификации смотрим рассматриваем как видим максимальный килограмм здесь есть пульт управления работает по wi-fi компактный размер и можно выставлять скорость такие вот продемонстрирован пульт как им управлять что он может и так далее на английском языке вот такая вот коробка внутри коробочки у нас находится ну вот как по картинке это зажим смартфона здесь он такой достаточно простого вида имеется в виду изготовлен из пластика единственное отверстие под резьбу здесь металлические ну, продавец даже положил две батарейки типа 3А дальше вот такой вот пульт здесь находится он достаточно толстенький где-то 2 сантиметра толщину. Весь экран, управляющие кнопки, и сзади мы вставляем две батарейки либо аккумулятора по типу 3А. Сейчас давайте, кстати, это и сделаем. Ну а вот все здесь загорелось. Вот такой вот пультик и отключается автоматически. Внутри у нас находится сама голова и инструкция по эксплуатации сейчас мы лишнее уберем кстати помимо инструкции по эксплуатации есть еще кабель usb-a на type-c usb-a и type-c новая дальше инструкция Скорее всего, как обычно на двух языках это у нас китайский язык и английский язык. Кто не умеет переводить с английского, пользуемся. Под Google Translate наводим камеру, и вам автоматически переводит. Что из себя представляет голова? Вот здесь вот продемонстрировано. Здесь управление, название производителя, iPhone, марка. Дальше здесь зарядка. Градусы показаны. Да, и здесь аккумулятор. Единственный минус. Аккумулятор тут необычный. 18650а. Даже на нем не написано. 18500, Ну, вот единственный минус. Плюс-минус. Даже на нем плюс-минус не написано. Вот такая вот голова давайте посмотрим здесь есть уровень кстати пузырьковые стандартные здесь возможно голову ее так прицепить чтобы у вас по вертикали 360 вращалось и 70 градусов по горизонтали сверху металл корпус полностью пластиковый а некоторые детальки такие как установка камеры либо на штатив выполнен из металла есть предохранительный чтобы у вас камера не скатилась 1 четвертая резьба дюйма и снизу одна четвертая резьба дюйма здесь на поверхность он кстати заряжен аккумулятор на 75 процентов где-то демонстрируется и включение происходит поиск каналов и так далее здесь вот скорости выставляется то есть как говорил 8 скоростей плюс и минус выставляется, давайте так и так и при помощи кнопок вычисляется движение горизонтали и вертикали и давайте проверим Мы так называем на максимальный вес Получится, либо не получится Осуществить движение При помощи данной головы Для этого присутствует у нас справа Nikon D5600 У него где-то 400 грамм веса Плюс объектив 18-140 У него где-то тоже под 400 И плюс вот батарейная ручка Либо блок У него вес тоже где-то 100-150 грамм И вот как раз до килограмма мы и дотянем Давайте собирать и смотреть Как у нас осуществляется движение При помощи данной головы Я вам продемонстрировал автоматическую голову zephon yt 1000 который выдерживает нагрузку до одного килограмма каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию и продемонстрировал возможности данной головы всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания